Здравствуйте, информационное агентство Ледокол. Меня зовут Григорий. Сегодня мы находимся на митинге, посвященной как раз сегодняшнему дню празднику. Так, решите, пожалуйста, ответить на буквально задать вам пару вопросов. Конечно, конечно. Так, скажи, пожалуйста, какой сегодня праздник? Сегодня день солидарности трудящихся. Да не мне себе. Первое мая. Так, солидарности трудящихся», это совершенно верно. Так, а вопрос такой, почему этот праздник называется «Недель солидарности трудящихся», а, как вы сейчас сказали, «День весны и труда», как вы думаете, почему не поменяли название? Ну, наверное, солидарность вообще между любыми классами какими-то сейчас не сильно приветствуется у нас в коридорах власти. Объединения любые, любые наверное, какие-то профессиональные там собрания, может быть, по интересам, они жестко ограничиваются и совершенно нежелательны. Поэтому и праздник было, наверное, разумно переименовать. Да, чтобы как раз смысл сразу терялся, чтобы был увод в другую сторону. Скажите, пожалуйста, должны сейчас трудящиеся, рабочие все объединяться, как раз соли солидари солидаризироваться, объединяться для отставления своих прав? Или и так, как говорится, все хорошо, может быть? Рабочие все, они являются гражданами в первую очередь. И вот в первую очередь гражданам нужно собираться... Вместе всегда для того, чтобы консолидировано свою позицию вырабатывать да, и ее озвучивать. И, естественно, ее же отстаивать. Также отстаивать свои права, отстаивать свои интересы. Это касается профессиональных каких-то направлений сообществ. Это касается ну, абсолютно, наверное, каждого гражданина в отдельности взятого. То есть один человек, он подвержен... Абсолютно любым риском его могут незаконно где-то схватить, где-то осудить. Какой-то беспредел на нем может быть показан. Со стороны абсолютно любых и силовиков и может быть даже бандитизма, да, человеку защититься одному очень трудно всегда. И правду искать тоже очень трудно, порой даже невозможно. Как показывает практика, Люди, которые собираются в общество, сообщество, имеют больший успех в отстаивании своих интересов. Да, вот они, да. Так вот, скажите, пожалуйста, почему вот один человек, например, трудящийся, который как раз столкнулся с определенными проблемами, связанные то, что с, э, с социальными, то есть ограничения, то есть уменьшение зарплаты, то, что его мог на работу, то есть то, что у него уровень жизни уменьшается, скажите, связано ли это с классом, имеет ли это классовый характер проблем, то что есть э, как раз капиталисты, буржуазии, которые являются правящим классом, и, естественно, они чтобы свои, ради своих интересов, естественно, они и, и как раз остальной класс начинают эксплуатировать и, по сути, затрагивать права большинства людей? Само собой, если одна часть людей живет за счет другой части людей, то в какой-то момент времени вторым это перестанет нравиться, по крайней мере, когда они поймут, что происходит, да, на самом деле. Для того, чтобы они не поняли, у нас... Естественно, работает сильно очень телевидение, сильно работают проправительственные СМИ, всякие программы выпускаются. Но все-таки люди начинают понимать, в чем дело, и начинают, естественно, искать правды. Возмущаться, может быть, выходить на митинги, на какие-то акции, одиночные пикеты. И это по всей стране происходит. Вот. И задача тех людей, которые жили, и как бы, до этого времени достаточно ни в чем себе не отказывали да, за счет э, рабочих людей. Их задача продлить это время, наверное, насколько можно дальше. Ну, хотя сейчас уже все понимают, что горизонт этих событий уже не загорали. Так, вот смотрите, наше движение, оно как раз именно за то, чтобы выбирает прогрессивный эволюционный путь развития. Это, естественно, уже, образо... это уже образование, и создание как раз объединение трудящихся и создание фактически плановой экономики в стране и уже переход на социалистические рельсы. Вот даже давайте сейчас я вам скажу один пример локальный, вот сейчас который вопрос, почему говорю локальный, чтобы не подумать, что я отстаю какие-то там определенные фрагменты. Нет, это локальная часть, один фрагмент проблемы, который сейчас, это, пример заправки, стоимость бензина. Это один пример, который связан, идет, который связан со всеми другими проблемами как раз нашей страны, потому что, вот смотрите, она принадлежит частых руках. Все все заправки. Стоимость бензина, как уже сказали, например, она повышена из-за того, что просто там наценка хорошая, которая составляет прибыль владельца этой заправки. А вот вопрос, а что вот мы, например, мы не можем, что без всех владельцев, мы что не можем, вот например, мы без них решить, где поставить заправку, бензин от этого или, может быть, бензин менее качественный станет без них. Мы же можем это сделать в плановом порядке именно вот большинством народа. Немножко не так, если быть до конца откровенным Владельцы заправок вот частных, да, они на самом деле сегодня испытывают тоже не лучшие времена Потому что закупочная цена топлива формируется на биржах, на сырьевых И вот на этих биржах там рулят совсем другие люди, совершенно не частники держатели заправок Это идут, идет речь о более масштабных компаниях, как Роснефть, Лукойл Транснефть и все такое. И они являются законодателями цен. Они, естественно, свои убытки ориентируют на прогнозы. То есть их не интересует вообще мировая экономика. Там, да? У нас почему получается нефть растет, цена на бензин растет, нефть падает, цена на бензин все равно растет. Потому что если цена... Она нефть за, за границей высокая, а следовательно здесь они, они же частники, они не учитывают интерес государства. Они внутри страны продают ее тоже по высокой цене, чтобы было ну, примерно одинаковый доход, чтобы не терять а, в цене, в доходе. Естественно, на этом строится прогноз роста. Любой бизнесмен строит свои прогнозы, рассчитывая на какие-то там показатели. Так вот, когда цена резко падает за границей, у них уже получается, что прогноз может не сбыться. И они закладывают свой прогноз опять в эту цену, чтобы эти убытки урезать как можно больше. Поэтому получается то, что, чтобы с нефтью не происходило, пока все это находится в частных руках, оно все будет только настроено на прибыль именно держателей этого бизнеса. Абсолютно вопреки интересам государства, естественно, развития, потому что ни сельского хозяйства, ни транспортной отрасли, ни любых других технологических каких-то производств которые зависят от энергоносителей, развития не будет, пока они будут задушены вот таким образом. То есть, правильно понял, такая, так, такая экономика в нашей стране, где все завязано на прибыли, она недопустима для нашего государства, для нашей страны? Нет, прибыльная, эконом... любая экономика должна быть прибыльная. Просто есть прибыль определенного узкого круга лиц, Понятное а дело. прибыль всего государства. То есть в нашем государстве, где из-под земли просто сами собой каждые сутки достаются богатства, оно не может быть нищим в принципе, если их не увозить, не убирать, не выводить за скобки. Потому что тут даже особого ума не надо, чтобы поднимать экономику, просто нужно ее не рушить. Это уже видно невооруженным глазом. То есть фактически, что есть, имеется частное присвоение во всех важных сферах, которые, естественно, именно которые связаны на прибыль определенной части людей, которые владеет просто юридически. Из-за этого как раз экономика и, и естественно, государство испытывает такие вот трудности и такие проблемы. Совершенно верно. И сильно это очень отразилось на транспортной отрасли, потому что транспортная отрасль – это как нитка, на которую как бусы надеты абсолютно все, отрасли экономики потому что все абсолютно что выращивается все что производится все что продается это все перевозится и транспортируется транспортом поэтому транспорт он как индикатор если транспорту стало совсем худо это говорит о том что худо стало уже всем Конечно, там все, все, как говорится, взаимосвязано. Все моменты, все сферы. Это то же самое можно посмотреть и на железнодорожном транспорте. Там тоже, конечно, системы все ориентирована тоже на определенное получение прибыли. Вот. Там, конечно, она немножко в, в другой форме, но суть осталась та же. Да? То есть, фактически. Все, спасибо большое, что ответили. Да, все, спасибо большое. Информационное агентство Ледокол, меня зовут Григорий. Разрешите, пожалуйста, задать вам буквально пару вопросов. Да, да, конечно. Так, первый вопрос. Какой сегодня праздник? Сегодня? Ну, если рассматривать это в историческом контексте, то сегодня все-таки День памяти и скорби. Потому что историческая основа его была разгона рабочих демонстраций и несправедливая казнь представителей тех политических движений, которые всегда выступали в защиту трудящихся людей. Но здесь, вот в данном контексте, его отмечают как, все как праздник, как День солидарности трудящихся. Так, все верно, да, согласен абсолютно. Скажите, а вот сейчас вот официально вот со стороны государственных СМИ нынешних его предпоносит как даже на... другое название э, праздник весны и труда. Скажите, это вообще как, право... правомерное ли вот изменение названия? Ну, я считаю, что это вот я так понимаю, если я верно знаю современную историю, название было принято где-то году где 2001 уже в Российской Федерации при, скажем так, власти Владимира Владимировича Путина. И мне кажется, что название оно абсолютно искажает историческую суть праздника. В общем-то и при большевиках искажало немножечко, но не настолько сильно, как в современной России. Так. Скажите, пожалуйста, может ли в одиночку трудящийся человек, представитель класса работников, который и делает, по сути, все богатства, блага государства и в мире, в одиночку сейчас, на данный момент, отстоять свои права, которые, которые затрагивают его именно, стороны, которые, повышение зарпла, понижение зарплаты, либо увольнение незаконное, которые, и все остальные вот права, которые сейчас, и социальные гарантии, которые сейчас уменьшаются, может он в одиночку все это отстоять? В одиночку для себя он, он может подать, я думаю, положительный пример другим, другим трудящимся, чтобы они вместе чтобы они объединились, проявили солидарность и вместе отстояли свое общественное благо, свое право на труд и свой полный доступ ко всем благам, которые они производят. В одиночку, я скорее думаю, это может быть только воодушевляющий, вдохновляющий пример. К сожалению, человек человека существо коллективное, поэтому действовать нужно коллективно. Так, а скажите, а может быть он таким способом придет? Пойдет в суд, подаст, скажет, что у меня, меня было совершено противоправное действие, у меня понизили зарплату, давайте А суд скажет, да-да, конечно, сейчас мы все поможем, все... Такое вообще, как реально вообще? Или это уже в область фантастики какая-то в нынешнем времени? В современной России, исходя из моего личного опыта, я был на довольно большом количестве судебных процессов, я таких прецедентов не встречал. Я считаю, что вся судебная система, хотя она по конституции должна быть независимой, она целиком и полностью ангажирована правящими классами и сотрудничает с ними. И отстаивает их интересы, а не интересы граждан, которые ее и финансируют, собственно. То есть фактически, я так понял, вы уже вы разбираетесь, что сейчас проблемы носят классовый характер. Считаете это? Да, я считаю абсолютно. Это огромное социальное и классовое неравенство. Люди, которые производят все материальные и интеллектуальные блага, силы своего интеллекта и своих мускулов, как сказал на одном из выступлений э, в 20-е годы в штатах Билл Хейвуд, один из лидеров организации «Индустриальная рабочая мира», вот эти люди, к сожалению, вынуждены сейчас кормить целый класс эксплуататоров, которые никакого, никакой общественной пользы не приносит, но пользуются достижениями трудящегося класса. Ну да, причем вовсю. И последний вопрос. Должны ли сейчас, сейчас трудящиеся солидаризироваться, объединяться для, для своей общей цели? Для отставления своих политических прав, вплоть до того, чтобы взять все, все средства производства в свои руки? Однозначно, да. И более того, только в этом случае возможно дальнейшее развитие нашего общества. Все, спасибо большое, что ответили. Все, все с праздником. Черт. Информационное агентство Ледокол. Меня зовут Григорий. Сейчас вот мы находимся на вот этом мероприятии, на митинге, на празднике. Разрешите вам задать буквально несколько вопросов. Спасибо. Первый вопрос. Какой сегодня праздник? Ну, сегодня 1 мая, День международной солидарности, трудящихся. Это очень старинный праздник. Начало его, конец 19 века, Чикагские рабочие, жестокая, кровавая расправа над мирной демонстрацией американских рабочих. Тогда американские власти, полиция жестоко расправились э, с рабочими, которые требовали 8-часового рабочего дня и других социальных благ для, для своей, своей социальной группы. Так, вот смотрите, сейчас праздник, и, насколько я знаю, официально называется «День весны и труда». Это вообще что за замена, подмена названия? Как она, правомерна ли или нет? Ну, кто, как говорится, значит, это, платит деньги и заказывает музыку? Естественно, э, то старое содержание праздника, которое было изначально, на конца 19 века, не устраивает нынешние власти. И они по-разному пытаются изменить его. Это Были, я помню, в начале 90-х разные дебаты по поводу, как его называть. Это, это Верховный Совет еще раз в это обсуждал. Ну, вот они его так и назвали. А Православная Церковь, она вообще хотела вообще этот праздник отменить. Сказала, что он дьявольский, там, с какими-то датами там, их там, совпадает. Там. Ну, это мифологические измышления, такие у них были свои теории, вот. Но для нас он остается это международным днем солидарности, Так, а скажите, а может сейчас трудящий, представитель трудящегося класса, рабочий, когда полностью ограничиваются его права, когда у него когда у его угоняются работы, когда у него понижается зарплата и прочее, вот это, которое сейчас зачастую есть, вот эти все моменты, может ли он в одиночку отставить свои права сейчас? Понимаете, отстоять а в одиночку, права, естественно, нереально. Но если такой человек сверхгерой, он, конечно, может, это, это хорошо подкован юридически, но таких рабочих очень мало. Нужна рабочая организация, это есть независимые профсоюзы. Сейчас нам пытаются это, э, ну, под видом таких независимых профсоюзов различные желтые профсоюзы подсунуть, это администрация и власть. Вот только недавно прошла здесь демонстрация, вот, вот желтый профсоюз, ФНПР. На словах они вроде якобы затрудящихся, но на самом деле они полностью отражает интересы администрации, власти. Я вот сам был председателем миском на железной дороге, и как только у нас организация получила самостоятельность немножко, нас моментально власти это подвели по железнодорожной власти подвели под сокращение. Так что, видите, какие это профсоюзы. Это есть еще также недавний пример, это, если не ошибаюсь, в городе тоже с медсестрами, тоже они как раз через профсоюз, они объявили голодовку, то же самое. Потому что как только профсоюз начал уже уже полностью затрагивать уже права правящего класса, естественно, уже сразу там уже все, что-то вы, ребята, не то делайте, уже слишком уж налево заходите, вам это недопустимо. Так, ну это ладно, небольшое отвлечение, а смотрите, а может ли рабочий прийти сейчас вот в суд сказать, мои права нарушены, я человек, я гражданин, вот меня тут вон выгнали, от меня а, а, утерли ноги, у меня доход уменьшился, мне нечем кормить детей сейчас, вот, а суд скажет. Да вы, сейчас мы вам поможем, все, сейчас мы подадим, все, разберемся, сейчас мы вам все... «Пожалуйста, давайте, мы готовы». Так, такой вообще, это имеет место быть? Или это область фантастики Нет, уже ну, какая -то? Реально это есть. Это и бывают случаи, когда так, коллектив это, это отдельных... Я говорю коллектив а -а -а. именно, потому что если одиночка пойдет в суд, то все, все вот эти его бумаги, они возвращаются на подприятие, и там это местная это администрация решает этот вопрос, естественно, его уволят после этого. Одному я говорю, нереально, только боевая организация рабочих, это профсоюзы. Вот пример этого таких профсоюзов в России – это... МПРА, который вот это, в начале значит, это, того года значит, был запрещен нашими властями, Санкт-Петербургским, и вот все левые силы, начиная от профсоюзов мира и кончая нашими российскими партиями левыми, стали на защиту этого профсоюза, и мы отбили этот профсоюз у властей. Так, то есть в основном коллективно, только коллективно, только, только, только уже. Только все. коллективы. Я бы сказал, что это оптимальный вариант это когда коллектив не тронут, это две трети это сотрудников предприятия, только это сила тогда. Так, скажите, пожалуйста, должны сейчас все трудящиеся, которые есть в стране, ну или, если говорить шире в мире, но остановимся на стороне, вот именно объединиться на, на фоне того, что они трудящиеся, потому что они создают блага, неважно в каких сферах, и уже фактически уже выдвигать свои политические требования, уже брать все в свои руки под контроль. Естественно, конечно, это рабочие должны объединяться в профессиональные союзы. В одиночку они ничего не сделают, потому что, Против это, рабочих это и значит, администрация, и местные власти, и правительство, и полиция, и Росгвардия. Сейчас вот это, полиция и Росгвардия, они обучаются на то, что, как разгонять рабочие демонстрации, как это пресекать на предприятиях забастовки. Они об этом, об этом открыто пишут, есть учебники открыто публикуемые в интернете, все это уже есть. Это. Они готовы уже к тому, чтобы Да и случаи были вот, на питерских предприятиях, когда полиция активно помогала администрации это, значит, это, разгонять тачки и... Значит, это и профсоюзы. Вот был случай прес-претендента экологии когда когда ну, это буквально где-то ну, года 4 назад, когда было обыкновенное заседание собрания этого профсоюза МПРА. Это ворвалась полиция ОМОН, это, кто там был личный состав профсоюза, взяли полицию, значит, детей, которые там были это, с, с, с членами профсоюза, начали подвергать пыткам, это, Значит, чтобы они давали показания против родителей это, активистов профсоюза. Да много профсоюзных активистов у нас, вот, если взять историю вот эту российскую, были арестованы, сидели в тюрьмах это, по разным надуманным причинам. И некоторые были убиты даже, вот, это, это беспрецедентное случай в Питере, там это, это в других другие городах. Так, и вот смотрите, вот тоже это, смотрите, вот этот момент, как вот, в СМИ даже не освещается. Вот, например, был митинг в Архангельске, события в Ингушетии. По телевизору как показывали клипы вот этот а, с голыми а, женщинами и так далее, все вот эти вот пафосные, так и ну это я уже слишком утрированно говорю, но факт то, что это все не было освещено там, так и не освещалось почему-то. Они ничего не будут освещаться, потому что если только они на официальном телевидении покажут что-нибудь а, значит против власти, там допустим, то это значит, это крах режима, потому что самая гласность – это наше оружие э, не только рабочих, но и всей оппозиции, которая борется со свободу против ненавистного фашистского путинского режима. Все, спасибо большое, что ответили. Все, еще раз с праздником. Все, всего доброго. Спасибо. Информационное агентство «Ледокол». Меня зовут Григорий. Так, и вот сейчас мы находимся на митинге. Разрешите задать вам буквально несколько вопросов. Первый вопрос – какой сегодня праздник? День международной солидарности трудящихся. Так, смотрите, все верно. Вот, единственное, что сейчас вот этот праздник, называй, насколько я знаю, переименовали, он сейчас называется по-другому. День весны и труда. Скажите, что, почему возникло вот это переименование и правомерно ли оно? Конечно, историческое формирование этого праздника не говорит ни о каком праздновании труда. И это, скорее всего, случилось из-за стыка, вот этого аномического стыка после 1991 -го года, когда новые ценности пытались э, форсированно формировать, но на старые они особо не, налег... ну, не, не насаживались, и из-за этого такое, как сказать... Противоречие сложилось, то, что для большинства людей в нашей стране, за рубежом, это праздник в первую очередь солидарности трудящихся, и люди собираются, организуются, чтобы больше рабочие демонстрации не расстреливались, чтобы проявить солидарность с простым рабочим. Так, а вот смотрите, вот то, что сейчас вы озвучили, говорит ли как-нибудь на официальных каких-то источниках, официальных СМИ, э, новостях, такой момент вы сталкивались с этим моментом? Вот я лично не помню такой момент. К сожалению, это не самая популярная э, точка зрения, потому что, как мы знаем, э, в основном СМИ принадлежат правящему классу, и он диктует свою волю и свою правду. Понятное дело, как говорится, не, телевизор не мне принадлежит. И не вам, ну и не вам, наверное, это мы уже дело. чтобы а, свою прошу? правду и выражать, говорить об этом громко для всех людей. То есть вот мы сейчас пройдем, и я думаю, несколько пешеходов точно к нам присоединятся к демонстрации. Да, конечно, сейчас люди все равно начинают все понимать, именно трудящиеся, потому что уровень дохода, уровень жизни, конечно же, он сейчас изменился. Скажите, пожалуйста, а может ли вот трудящийся в одиночку отстоять свои права, например, если они затруднены, если его уволили, понижена зарплаты, или вот, например, сейчас социальные гарантии все убирают? Может ли он один прийти в суд, сказать, у меня такая ситуация, мои права нарушены, все, а судья скажет, да не вопрос, давайте сейчас все отстоим, сейчас все сделаем, такое вообще возможно, или это может быть область фантастики больше Конечно же нет, права... Не просят, права берут, зарабатывают борьбой. И, то же самое суды – это репрессивный аппарат правящего класса. То есть ни о какой э, такой вот э, сдельный, э, можно сказать, как сказать-то... Но о том, что один человек не может отстоять свои права, это 100% нужно объединяться в трудовые коллективы, профсоюзы и, и ходить на манифестации, выражать свои требования начальникам, правительству, кому, кому угодно, вот, кто стоит выше тебя. Поэтому это, это обязательно. Так, скажите, пожалуйста, должны ли трудящиеся, э, любые трудящиеся от нашей страны, неважно в каких сферах работает, э, везде объединяться, э, солидаризироваться, объединяться для отстания своих прав, вплоть до того, чтобы уже брать все в свои руки, влияние власть. Ну, к этому все и должно прийти то, что организуется некоторое рабочее самоуправление, которое, можно сказать, э, родит в себе... Э, правящие установки, то есть оно будет господином своей судьбы, если вот грубо так выразиться, и не будет получать директивы сверху для какого-то диктата, то есть может, сможет самостоятельно выражать свою волю. Для этого борьба и нужна. Все, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Все, все, с праздником вас еще раз. Все. Информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. Разрешите задать буквально несколько вопросов вам? Да. Так, скажите, пожалуйста, какой сегодня праздник? День международной солидарности трудящихся. Так, ну скажите, а вот а сейчас вот почему-то этот праздник называется по-другому. День весны и труда, скажите, правомерно ли вот это изменение названия э, или нет? Вот это? Я думаю, оно произошло в интересах правящего класса России, в интересах олигархов, которым... Э, Нужно, чтобы люди трудящиеся не осознавали своих классовых интересов, своей общности. Так, скажите, пожалуйста, может ли сейчас один человек трудящийся, когда нарушены его права, когда, ну, то есть это может быть снижение дохода или, может быть, его с работы, его уволили, понизили зарплату, может ли он сейчас в одиночку отстаивать свои права? Вряд ли. Если он будет один, то его легко уволят и заменят. Как говорится, за забором полно тех, кто хочет попасть на твое место. Для того, чтобы человек мог отстоять свои права, нужно, чтобы вместе с ним был весь трудовой коллектив. Так, скажите, должны ли сейчас объединяться все трудящиеся, которые в нашей стране есть, которые создают все основные блага, то есть фактически вот, объединяться для, для для отставления своих прав и достижения своих целей, то есть фактически, чтобы объединиться уже классом? Я думаю, обязательно должны. Это, можно сказать, вопрос выживания нашего народа. Я думаю, еще не только народа, еще и нашего Отечества. Потому что, как вы думаете, та ситуация, которая находится сейчас именно в нашей стране, вот именно как раз то, что рыночная система, где все завязано на прибыли, как раз где образуются классы, кто создает блага, трудящиеся, которые получают все меньше и меньше сейчас по доходу. И есть как раз класс капиталистов, которые распоряжаются и владеют. Скажите, она вообще, ситуация приемлема и в дальнейшем есть будущее в нашей стране? Я думаю, капитализма нет будущего ни в нашей стране, ни во всем мире. Он неизбежно ведет к нищете, безработице и в итоге к войнам. Скажите, пожалуйста, какие основные достижения вы могли бы назвать в тот период, когда у нас было, уже нас победил класс трудящийся, и, и вот они как раз они победил солидаризация трудящихся, где они уже самостоятельно решали распоряжались своими делами и уже создавали блага, уже, которые распределялись в общем расплане. Ну, сразу при... хочется пойти по порядку с момента Великой Октябрьской социалистической революции. Большевики смогли ликвидировать безграмотность, провести индустриализацию рекордными темпами, чтобы подготовиться к наступающей Второй мировой войне и одержать в этой страшной войне победу. И потом за счет социалистической экономики, за счет планового ведения хозяйства в кратчайшие сроки отстроить народное хозяйство – и запустить первыми человека в космос. Так, а вот смотрите, вот такой вопрос, а можем ли мы сейчас на данный момент, э, вот трудящиеся, вот все основные сферы и блага, которые есть, это энергетика, это сырьевая часть, а большинство э, транспортной, электроэнергии, мы сейчас можем ли мы сейчас взять вот, именно, вот, в, в планном, и поставить в плановом порядке, без всяких лишних э, эффективных менеджеров и капиталистов, которые как раз они в основном там находятся, именно организованы именно с целью как раз большинства э, получения прибыли максимальной. Ну это сложный вопрос. Я иногда э, пытаюсь представить, смог бы конкретно я управлять, э, пусть даже каким-нибудь небольшим предприятием. И э, ответ тут скорее отрицательный. То есть э, трудящимся надо еще учиться и учиться и учиться, как говорил Владимир Ильич Ленин управлять экономикой и управлять страной чтобы мы легко смогли обойтись без паразитов так, а вот вообще сейчас вот, которые есть паразиты они они грамотные сами по себе вот именно когда управляет организация вот на ваш взгляд или они уже просто они уже настолько у них все поставлено уже есть люди которые за них делают они просто юридически владеют и распоряжается всем благо. ну да во многом Получатели прибыли, рантье, они обладатели акций разных предприятий, даже не участвуют в управлении, никак не интересуются тем, что происходит в экономике, а просто проживают деньги, которые получают ни за что. Так, все, спасибо большое, что ответили. Все, еще раз вас с праздником. Вас все, все всего, всего доброго свидания. Человека обязательно возьмите. Мы как Мы раз просто... создаем партию снизу, и поэтому собираем. У Информационное агентство Ледокол. Меня зовут Григорий. Разрешите вам задать буквально несколько вопросов. Первый вопрос: какой сегодня праздник? День труда. Так, День труда именно вот так и называется, правильно? Ну, вроде бы да. Так, а чему посвящен этот праздник вот вкратце можете именно? Вот знаете, может быть, слышали? Нет, не слышал. Так, он посвящается как раз и День солидарности трудящихся в борьбе за свои права. вот должны сейчас, сейчас трудящиеся отставить свои права. Я думаю, должны. Так, скажите, может ли, вот сейчас, знаете, может сейчас проблемы есть социальные, которые сейчас а, где-то понижать стипендии, вот, например, на учебе, зарплаты и также вот, пенсии, может ли вот один человек трудящийся, работник, ставить в одиночку свои права, как вы думаете? Ну, в одиночку, я думаю, это будет очень тяжело, поэтому лучше, чтобы эта группа делала. Именно коллектив, коллектив. именно трудящийся? Так, скажите, должны сейчас тогда все трудящиеся, которые есть в России, именно вот работники, которые, неважно в каких сферах они находятся, будь это сфера производства или это какая-нибудь другая сфера интеллектуальная, неважно, какие сферы, соединиться для отставления своих прав все больше и больше. Ну, смотря какие вопросы будут решать, какие подниматься, я думаю, почему бы и нет. Если говорить о зарплатах или о графике, то, думаю, должны, потому что сейчас многим людям тяжело. Так, а скажите, пожалуйста, вот так так, если не секрет, учитесь на кого? Образование какое? Хореограф. А хореотанцы, все это, это, это, знакомые темы. То есть именно так. То есть вот тема хореографии. Так, скажите, вот сейчас трудящиеся, вот работники, они ходят на работу, именно для чего? Создавать какие-то блага для своей жизни? Ну, да, зарабатывать. Также может своим любимым делом занимаются, обеспечивать себя, семью. Чтобы заниматься своим любимым делом, нужно ли им именно отстаивать свои права, чтобы они были эффективны, иметь какие-то рычаги, все равно влияние для того, чтобы именно также так же в организации с другими рабочими, чтобы отстаивать права? Ну да, почему бы и нет. Все, спасибо большое, что ответили. Все, с праздником еще раз. Информационное агентство «Ледокол». Меня зовут Григорий. Так, мы сейчас находимся на митинге. Разрешите задать вам буквально несколько вопросов. Первый вопрос. Какой сегодня праздник? День труда. Мир мой труд. Так, а, как он называется? вот а, Этот праздник назывался? Первого мая. Но ну, это день трудящихся, на мой взгляд. Вот насколько я помню, что просто... Я жил, когда был маленький в Туркмении, и я знаю, что моя мама ходила на первомайские демонстрации, как на праздник. То есть это были такие мероприятия, никто их не гнал, люди сами искренне верили, наверное. Коммунизм не из-под палки, ходили на демонстрации и получали массу удовольствия от этого. Смотрите, он назывался тогда в то время «День солидарности трудящихся в борьбе за свои права». Согласны, да, здесь? Со да, это да. Это, да правда, это, правда. День трудящихся, да, трудящихся. Так, сейчас этот праздник называется по-другому, именно как раз в нынешней современной России. Он называется «День весны и труда». Промоверно ли изменение названия этого праздника? Для меня это не так принципиально. Мне важно, чтобы люди более активно, что ли, участвовали в политике и не позволяли бы, если бы у нас люди были более сознательны, они бы не позволяли бы, чтобы события развивались так, как они сейчас развиваются. И вот эти мероприятия и люди, которые пришли на них. Я так думаю, что они пришли искренне, не из-под палки. Ну, коммунисты, не только коммунисты, я, допустим, членом коммунистической партии не являюсь, но у меня друзья коммунисты, я их с очень хорошей стороны знаю, они мне помогли лично во многих вещах. Вот. Сознание, они пробуждают людское, и поэтому я на этом митинге, если будут какие-то акции коммунистов, которые совпадают с моим мировоззрением, я буду с удовольствием на них. Так, скажите, пожалуйста, может ли сейчас на данный момент а трудящийся, рабочий, простой, самостоятельно в одиночку отстоять свои права? Нет. нет у нас все прогнило очень. Единственный наш шанс это проснуться просто. Я считаю, что нет. Только коллективно, получается, Только можно отстоять. Конечно, да. Так, скажите, а должны сейчас все трудящиеся, которые есть в нашей стране, объединяться, неважно в каких сферах они работают, но объединяться под общим, как, и будем вступать как единая сила именно в борьбе за свои политические права? Я считаю, что, к сожалению, наша трагедия в том, что у нас еще не дошло до той точки, когда еще люди не очнут Казалось бы, вот пенсию, да, пенсионный возраст подняли, надо уже просыпаться людям. А все. Все настолько замучены проблемами и боятся потерять свое место. И с каждым годом все хуже и хуже. Мы в тупик, я считаю, зашли. И еще даже усугубляется это все. Мы на дно каждый раз пробиваемся в новое дно. Да, у нас нет никакого развития. На Украине ВВП с трех 3,5 половиной проценты до 2,7% упал, то я думаю, у нас он в районе нуля, либо вообще отрицательным. Нам все время приводят пример, что на Украине плохо. Да? Я бы с удовольствием приветствовал те перемены, чтобы у нас была сменяемая власть. Так, а скажите, а вот дело вот этих всех проблем, считаете ли вы, что, что это классовый характер? То есть есть трудящиеся, есть над ними класс, который просто владеет всеми сервисными производствами и присваивает себе блага именно из-за этого, из-за хищнической рыночной экономики? Сейчас у нас есть хозяева и рабы, вот мы рабы, и кучка олигархов, которым, которые не видят свое будущее в России, живут уже давно там, и просто по, они тут, пока у них есть возможность воровать. И все. А люди настолько загнаны своими проблемами, им некогда. Я бы, я бы здесь, да, своего оппонента, я являюсь гражданским активистом, <coughs> сторонником члена КПРФ. Станислав меня зовут. Вот. Я бы сказал так, вот если брать тематику того, что как у нас сейчас в обществе разделение на богатых и бедных, вот, это происходит по есть статье, что у нас небольшой процент, по даже менее 10% владеет основными природными ресурсами и распределяет между собой эти богатства. Остальное население у нас сейчас просто, скажем так, выживает на сегодняшний момент. Когда стояла задача поднятия среднего класса, так называемого, который у нас очень большой процент составляет в европейских странах, в развитых странах, который является основным двигателем экономики, у нас этого сейчас среднего класса практически нет, его просто добивают. Вот. Если вспомнить, скажем так, вот, как вы говорили, по поводу того, что нужно ли трудящимся, пролетариату как таковому объединяться, вот, я скажу да. Почему? Даже вот члена, вернее, руководитель Московской городской Думы Рашкин на недавнем пленуме, он, значит, поднимал вопрос о создании у нас в стране независимых профсоюзов, которые бы хотя бы начали объединять людей трудящиеся и пролетариат на сегодняшний момент коммунистов это не только те, которые работают у станков на предприятиях, которых сейчас осталось мало это даже те же самые фрилансеры люди какого-то свободного труда, там допустим даже вывод, корреспонденты, журналисты вот, которые, скажем так работают на себя работают для удовлетворения своих личных потребностей, не эксплуатируя какого-то еще, там, дополнительного там, человека там, или еще какого-то гражданин то есть человек работает сам на себя вот И под этим общем они пролетариатом они вот сюда включают вот эту группу лист большую вот и единственное, что сейчас вот может спасти, скажем так, вывести, вернее, нашу страну из того положения, которое мы сейчас создались, это только объединение, поддержка всех э, слоев населения. Это не только рабочие, это должны сюда приходить в массы и студенты, и служащие, вот, и люди различных э, профессий, вот, хотя бы, мы не, не призываем там, выйти там, на какие-то там баррикады или еще что-то, нет, хотя бы просто. Просто приходить на вот такие мероприятия, как вот 1 мая, День солидарных трудящихся, там различные митинги, которые посвящены социально-экономическим проблемам. Чтобы люди показывали свою сплоченность, показывали, что они неравнодушны к этим проблемам. И самое главное, перестали бояться эту власть. Сейчас пока, конечно, чего греха таить, большой процент населения очень боится. Студенты боятся потерять свое место в институтах. Рабочие студенты, Служащие боятся свое потерять рабочее место, потому что многие сидят на кредитах. А вы сами понимаете, что потеря рабочего места – это удар по финансовой составляющей с каждой семьи. Так, все верно. вот скажите, а вот если будут такие вот меры, которые вы описали, когда, когда начнутся, они в любом случае начнутся, это не за горами. Но когда вот все начнут объединяться, трудящиеся, все вот именно вот, все вот сферы, которые а затронет ли это класс паразитов, которые владеют? Это как-то скажется на их кошельке? Ну, естественно, естественно, если, скажем так, класс, который сейчас у нас занимает верхушку, элита так называемая, конечно же, она следит очень внимательно за вот этими объединениями. Вы сами можете Можете посмотреть, смотрите, сколько у нас полиции. То есть, казалось бы, мирный митинг, люди пришли с флагами, с плакатами, с хорошим настроением. Нас огораживают, сюда пригоняют большое количество полицейских. Конечно же, все это делается для устрашения. Конечно, все это, они все это отслеживают. Им это очень важно. Даже они отслеживают такую информацию, в каком направлении будут происходить. Это происходить объединение, вот эти вот профсоюзы независимые, как так называемые, вот, куда они будут вести население. Э, я даже не исключаю того, что будут внедряться какие-то их э, люди, которые будут, э, скажем так, уводить народ от основной тематики не просто объединение а ведь объединяться нужно не просто, вот мы объединились и стоим. Нет, э, нужна определенная цель, нужна определенный тренд, э, чтобы люди понимали, для чего они это делают, для чего. Объединение объединяется не просто, чтобы быть вместе, а для того, чтобы решать свои общие на сегодняшний момент не только социально-экономические, но и политические вопросы. Это вопросы участия в выборах, в представлении своих кандидатов, отстаивания своих прав и свобод. Так, все верно сказали, но понятное дело, то, что как раз именно вот эта прослойка, которая паразитическая, которая всем владеет, когда она будет узнать то, что есть как раз объединение трудящих на фоне того, что они и они начали полностью требовать свои и отставить свои права, которые, они же затронут их кошельки, верно? Обязательно. Это однозначно эти кошельки, потому что, вы понимаете, есть одна из таких точек зрения, что капитализм при своем развитии, он требует постоянной модернизации. Модернизация требует э, от человека, соответственно, высоких интеллектуальных э, технических знаний. Получая интеллектуальные технические знания, человек начинает осознавать и понимать, что, извините, я владею... Так, такими вещами, а получая за это копейки. Он начинает сопротивляться. То есть образование, оно дает, скажем, для капитализма немножко не ту ситуацию, вернее, не то направление. То есть люди понимают, что их эксплуатируют. Конечно, тогда изыскивают способы, чтобы народ меньше знал о, том, о тех методах, как осуществляется эксплуатация. Вот. И единственное, что сейчас у них остается, это ну я на мой взгляд, что набрать последнее, потому что сейчас перекрыты инвестиции с Западом, перекрываются на нас наложены санкции. Вот. И если что-то здесь начнется для них серьезное, они просто убегут отсюда, покинут эту страну и будут жить за рубежом. Вот и все. Так, а вы знаете то, что такое вещь, то, что капитализм, он уже поощряет, в нем уже заложена кризисная ситуация, потому что эксплуатация, понятное дело, она проявляется не просто то, что это там, эксплуатация, а то, что доходы населения эксплуатируемых постоянно падают, такой знакомерность, знаете? Ну да, кризисная ситуация, она, конечно, предусматривается в этом плане. Вот. Ну. Но... Что можно на этот вопрос ответить? Все будет зависеть от... Вот я, например, сейчас думаю, что сейчас сознанием русского человека, это больше смотрим телевизор, телевизор воздействует на наше сознание, а холодильник воздействует, ну, скажем так, на нашу душу. То есть пока у нас в холодильнике есть что покушать, у нас народ не будет обладать достаточно эффективной такой политической активности. Так, понятное дело, телевизор, как говорили, он принадлежит не мне, не вам, да, понятное дело, они все Все это не случайно. Да, да, у нас пока, скажем так, большое население, да я вот являюсь членом комиссии э, участковой, я просто смотрю, все-таки на сегодняшний момент большинство это ходят люди старшего, пенсионного, среднего возраста. Молодежь, конечно, Пытается, но процент невысокий, пока невысокий. Но буду надеяться, что, ну скажем так, начиная с этого года, все-таки сознание молодежи будет подниматься в этом плане. И ну хотя бы вот так вот, хотя бы вот, вот такими способами приходить на митинги надо, участвовать в избирательных кампаниях, продвигать соответствующих оппозиционных кандидатов, которые на сегодняшний момент являются локомотивами, лидерами в нашей стране. Все, спасибо большое, что ответили. Извините что... Все, с праздником вас еще раз. Информационное агентство «Ледокол». Меня зовут Григорий. Сейчас мы находимся на митинге. Разрешите вам задать буквально несколько вопросов? Так, первый вопрос. Какой сегодня праздник? 1 мая. День борьбы в первую очередь. Он уже давно перестал быть праздником в традиционном смысле этого слова. По всему миру этот праздник уже выражается в протестных акциях, где люди в основном социально-политические протесты высказывают. Так, смотрите, вот этот праздник сейчас он называется, его название «День солидарности и борьба за свои права», верно? Да. Так, а вот сейчас этот праздник называется, сейчас вот официально э, «День весны и труда». Скажите, правомерно ли вот это переименование, название? Нет, конечно, нынешние власти всячески пытаются забыть достижения прошлого, убирая все праздники исторические. Поэтому, конечно же, это неправомерно. правомерно. Исторически он должен день солидарности трудящихся и это даже не обсуждается и как бы когда этот праздник был учрежден э, чикагские рабочие анархисты бы никогда бы не назвали этот день который люди там умирали погибали и называть этот день весны ну как бы тем более весна уже давно началась но ну, это это просто отмазка для властей чтобы люди не помнили прошлого То есть фактически даже кощунственно вот тот не просто день весны такой до якобы добрые все шашлыки и все конечно это все, что... конечно они хотят снизить протестную активность просто эти так, скажите, пожалуйста, может ли сейчас рабочий, трудящийся, самостоятельно в одиночку отстоять свои права? Ну, это он, Либо его с работы уволили, понизили зарплату, или вот сейчас в общем идет снижение его доходов. Может ли он в одиночку все это сделать, решить это свои права? Ну, теоретически, конечно же, может он это сделать. Будет ему очень сложно. Но лучше как бы создавать низовые профсоюзные организации независимые. И только вместе, сообща, возможно, с другими какими-то сферами, с другими активистами сообщает, будет намного проще и легче сделать. В одиночку все-таки тяжело, но есть и такие примеры. Но протест рабочих в одиночку в основном, к сожалению, выражается у нас в уголовщине в какой-то. Это когда уже люди срываются и идут выбивать, грубо говоря, свою зарплату молотком из начальства. Ну, а так, ну, власть это выгодно, мы это понимаем, что он, он совершил правонарушение, сел в тюрьму и все. А когда люди будут сообща бороться за свои права, Ему уже это не выгодно, это резонанс, это уже может завлечь еще людей в эту компанию. Поэтому. Выгоднее властям, чтобы в одиночку, конечно, боролись разобщить рабочее движение, разобщить рабочий класс, как они сейчас делают. Я работал на заводе, там нет даже представления о рабочем классе, там друг на друга жалуются, все происходит по родственным связям, и как бы за зарплату люди готовы грызть друг другу глотку вместо солидарности. Это неправильно, но это выгодно капиталистам, чиновникам и властям учим. То есть они суть не углубляются, то, что они, вот эта ситуация, при которой, приходится грызть это все сделано все это создано не случайно это все поощряется просто классом который владеет всем средством производства и всеми организациями конечно они об этом даже не думают а если вдруг кто-то что-то как-то пытается в одиночку, тем более, то естественно сразу следуют санкции, увольнения и так далее. Бесправные люди абсолютно, люди, у которых есть право голоса, какое-то, которые не боятся сказать, они абсолютно бесправные по отношению к классу буржуазистов, которые на которых они же и работают. То есть мало того, что рабочих сейчас и нынешняя ситуация, которая сейчас связана с, капитализм, с капитализмом Людей так, как говорится, они сейчас очень трудно. Так если они будут бороться, часто им так говорят, так вас сделать еще хуже, уволив просто. И что вас с вами будет? Буквально вообще не параллельно. Именно так и происходит. Плюс они еще боятся многие ипотечники, кредитники, у нас семьи, как же мы можем. И вот прикрываясь вот этими какими-то личностными благами, они как бы личные ставят в большее, как бы, чем общественных каких пользы. И они вот за свою личную богатство, обогащение стараются. Но на самом деле это всего лишь какие-то крупинки, которые им дают эти олигархи. Это, ну, это ничто. На них зарабатываются сверхприбыли, как бы, а люди абсолютно бесправные. Они работают там как рабы, буквально. То есть небольшое меньшинство присваивает себе все остальные все блага, которые созданы большинством трудящимся. Абсолютно верно. Так и есть. Так, а скажите, пожалуйста, должны ли сейчас все трудящиеся, я думаю, вы сейчас ответите на вопрос, есть все трудящиеся, неважно в каких сферах, они должны солидаризоваться, на нашей стороне, объединиться для отставки своих прав и все, все больше и больше прогрессивно. Ну, только так мы и можем что-то объединить, что чего-то добиться. Только объединившись, мы можем сделать какие-то более выгодные для себя условия и труда, и жизни, и в политической сфере. Потому что вот очень часто у нас протест на какие-то настроения, например, профсоюз работников Форда вышел на забастовку, там добились чего-то и сразу снижается. Допустим, какую подачку им дали эти работодатели, там, вот вам там отпуск или еще что-то. там. А, то есть такая возможность у них, извините, перебил, такая возможность есть, у них есть, оказывается, подачки дать в случае чего. Есть, конечно. Им проще дать подачку, чем развить большое профсоюзное движение. Они дают подачку, движение складывается и больше не принимать никакой активности в протестах. А нужно наоборот, чтобы рабочие там каких-то машиностроительных заводов боролись за медицину, медицинские работники боролись за строительство. И если все вместе друг за друга они будут бороться, только тогда мы сможем добиться справедливости во всех сферах, а не в какой-то отдельно взятой. Так, то есть совершенно верно. А если рабочие попросят, как говорится, но при этом они слабы, или как вот обычно, просто попросят по-хорошему, денег нет, и вы ну, держите. А когда уже рабочие начали соединяться, только тогда у них находятся и подачки, и все у них сразу находятся резко, чудесным образом. Конечно, так и есть. Абсолютно верно. Им же это, я еще раз говорю, им не выгодно, чтобы было большое протестное движение. Им легче откупиться. И, к сожалению, у нас люди такие меркантильные, что принимают эти подачки и пользуются ими. Вот и все. Ну да, сейчас основным и в СМИ и везде так, так, так и говорится что личное благо. Все, СМИ естественно принадлежит, вот, но ну, не мне телеканал принадлежит, и не вам, я думаю тоже. Вот она естественно находится уже в руках, как раз именно правящего. Класса. Все, спасибо большое, что ответили, все, с праздником еще раз, все доброго, праздником. все, удачи во всем.